Всем привет! С вами штаб Алексея Навального в Санкт-Петербурге и я Герман Заславский. Сегодня мы приехали на Зенит-Арену, чтобы узнать у людей мнение о предстоящем футбольном матче Зенит-Спартак и о самом стадионе. сини бело а, Эй! синий бело голубые у вас хорошее настроение, да? Вообще да. просто. Да. Зенит победит? Мы так думаем. Вы уже были на этом стадионе да, ранее? Конечно. Да, конечно. И... У нас абонементы что то лет. Да. И как он вам изнутри? Но ну, он пока не а стал он нам он домашним. родровский да, Петровский, работает. он домашний. А... на сегодняшний день мы приживаемся. И футболисты тоже приживаются, потому что нужно привыкнуть. А как вообще он внутри? Красивый и дорого выглядит? Он, вы, он выглядит дорого, но добираться я и добираться, как грубо говоря, он не, не, не, не очень Фу, комфорт. Сложно, не да. очень комфортно. Логистика сложная. Логистика, да. А, знаете, что на следующий день его стоимость составляет 43 миллиарда рублей. Как вы к этому относитесь? Вы, За эти деньги можно было построить три новых стадиона. У ну, я у думал, нас мы, в мы, России. Сложно простых решений нет. Построили? Построили. На века построили. Значит, нам. Века здесь играть. Его не снесут. Не снесут, значит, нам играть. Обсуждать 40, 50, 100 миллионов, да хоть миллиард. Нам здесь играть, нам сюда ходить. Вот и все. Его не снесут? Не снесут. Вот и все. Отлично. мы были на этой арене до этого? Конечно. И как нам внутри? Внутри? Ну, на миллиард евро. Крыша да? течет, крыша течет, крыша течет. Вот, вы видели сами эти случаи про протечки, про плохой газон? Протечки 4, 4 видели, 4 да, две протечки видели, просто, да. Просто. Вы уже были на зенитарейне раньше? Нет, это первая стиль я всегда ездил на Петровский. Я думаю, эта зенитарейна очень красивая, конечно, есть виды, все нормально. И считаю, очень долго строилась и я думаю, это все косички свои убрали, все дела. Но.. Я не буду считать, что «Спартак» этих... не сравнима с этой ареной. Вы бы уже были на стадионе раньше, до нет, нет, дня? Нет, не, не были. Не, мы, не мы, были. Мы, мы, короче, пилили деньги по, на строительстве, а сейчас решили просто сходить, что мы там напилили, посмотреть. Хорошо, как думаете, внутри там все будет красиво, а дорого вы там течет вроде у вас есть. Дождя, главное, чтобы не было, я так его. Надеемся, больше. Вы знаете, наверное, что стоимость стадиона сейчас это 43 миллиарда. Стадионы, ребята, да! Продолжим. За 43 миллиарда рублей можно было построить три новых стадиона. Как вы к этому относитесь? Да мы бы Неймара купили и все. Я считаю, это очень дорогой стадион, этого не стоит вообще. Так что. Портах чемпион! Конечно, но я думаю, что мы все изменим. Как думаете, он стоит 43 миллиарда, внутри он будет красиво, дорого выглядеть? Да. Да, и, да. И, и, вот Я считаю, что этот вопрос без комментариев. Да. Без комментариев, без комментариев, это не к нам. Мы, не, это... нам, нам главное, чтобы не чемпиона. На, да, все. Да. на все? любом стадионе. Да. Хорошо, спасибо, тогда приятного матча, да, удачи. Давайте, всего, всего хорошего, до свидания. Были возникновения до этого дня? Нет, до этого не был. Он был, я не был. А, как думаете как там дорого красиво все будет выглядеть я думаю достойно все будет выглядеть долго же строили надеюсь хорошо построили да думаю вы знаете что его стоимость составляет 43 миллиарда рублей и за заметки можно было построить три новых стадиона что вы думаете ну, по я слышал слышал что писали говорили что построили что построили все построили матча удачи спасибо про Погода? Это было мнение болельщиков, и даже погода выразила свое мнение по поводу матча. С вами был Герман Заславский, пока! Все, спасибо! Да, давайте!